Вчера заехали после обеда. Два часа где-то начали раскладываться. Больше половины дня ушло на подготовку. Троубы слонили в чистом поле по 12 метров. Вот такой простейший, но очень эффективный. Труба получается очень ровная. Добрым словом Вадима вспоминаем. По 12 метров с тройной обсадной трубой насос слышно, будет по шлангу смотрим вода выключали, включали насос то есть цвет не меняется вот. Может быть, слегка-слегка нам не навато. Слегка-слегка.